Всем привет, с вами Ольга Дьяченко и канал Ближе к телу. И сегодня мы продолжаем наш марафон по пошиву леггинсов и топа. Сегодня шьем леггинсы. Это очень просто и быстро. Девочки, вот если бы я не работала на камеру, весь пошив у меня занял бы, наверное, ну ладно, не 20 минут, но 30 минут точно, не больше. Показываю и рассказываю. Чем хорош материал Кашкарсе? Вот это трикотажное полотно тем, что оно не осыпается, тем, что оно эластичное, классное, рельефное, фактурное Я очень люблю работать с этим трикотажным полотном Лично я свои легенсы внизу не буду ничем обрабатывать Вот как они есть у меня, срезанный край, он не осыпается особо не растягивается. Даже если он в носке подрастянется, но ну обычно, ну сколько, ну 3 четыре раза одеваешь леггинс и сразу же их в стирку освежаешь, поэтому вот этот край не должен деформироваться. Если вы хотите сделать подгибку, то вы, конечно, можете подогнуть и обработать либо на распашивальной машине, либо я сегодня покажу один классный, интересный способ, как обработать подгибку низа на трикотажном изделии без использования распашивальной машины потому что когда мы работаем швом зигзаг это смотрится достаточно кустарно все-таки зигзаг это для других операций здесь нам нужно либо какая-то строчка чтобы была, либо планочка вот манжет под крайной, да, обычно делаем для того чтобы как-то выйти из положения если нет распашивальной машины поэтому показываю у меня две детали без бокового шва мы это помним да левая и правая я складываю Лицевыми сторонами друг к другу две детали, кстати, вверху я уже подгибку на пояс, ну, у меня цельнокроеный поясок, приутюжила, пока оно все было в разворот, а не в кольцо, то есть ну, удобно, да, и начинаю работать. Так, что мы делаем сначала? Сначала мы стачиваем вот эти вот шаговые швы, или как они называются, бантовый срез по передней детали, Ой, передняя деталь вот у нас пониже, по передней детали и по спинке. Работаю я на оверлоке. Строчку установила такую частую длина шага и широкую для того, чтобы не пользоваться вообще прямострочной машиной. Только оверлок. Сложила лицевыми сторонами друг другу детали и стачиваю. называется делай раз делай два припуски швов можно приутюжить но я это сделаю чуть попозже теперь я вот так вот раскладываю наши детали ниточки сразу я обрезаю все кончики они нам не нужны вот таким образом уже похоже на штанишки правильно и одной строчкой совмещая вот эти вот швы которые я только что сначала да что еще можно сделать один припуск шва Направить в одну сторону, а другой в другую. Вот так их развести, чтобы не было толщины в области паха. И одной строчкой вот этот вот шаговый шов я стачиваю. Раз и два. И леггинсы практически готовы. Кстати, есть еще такой вариант. Если вы хотите сделать подгибку низа, можно сразу, пока еще этот шов не закрыт у нас шаговый, Пока вот это вот маленький, ну, маленький отрезок, в да, разворот. Потому что когда мы сточаем в кольцо, остается, ну вот, ну что то такое, да, щиколотка узкая у нас. И в кольцо потом неудобно будет выполнять подгибку. Вы можете сейчас, на данном этапе, пока все по прямой лежит, аккуратненько приутюжить э, срез на нужную вам величину, на подгибку. Ну обычно это 2,5-3 сантиметра этого достаточно, уже не надо. Приутюжили. В принципе, можно сразу по прямой настрочить на распашивальной машине, выполнить подгибку низа. И потом, когда мы с вами будем уже выполнять вот этот вот шаговый срез, уравнять вот эти чистые края со сгибом, да, выполнить шов, а вот этот припуск, который у нас останется, аккуратненько приутюжить на одну из сторон, ну, куда вот вы будете заутюживать, да, и вручную, либо на машинке таким, ну, Закрепочкой закрепить этот припуск, чтобы он не болтался. И получится с лицевой стороны и подгибка чистая, и припуск хороший. Девочки, я не буду выполнять припуск, я не хочу. Я вам сейчас покажу, как обработать, как я вам говорила, да, подгибку низа без распошивальной машины на примере пояса, потому что пояс у меня тоже будет подогнут. Поэтому я оставляю чистые срезы, открытые, меня это устраивает, и выполняю шаговый шов. Все, выполнили шаговый шов. Естественно, после каждой операции на машине нужно поработать утюгом или парогенератором, да, приутюжить. Вот эти вот хвостики я уберу, потом либо в иголочку закреплю, припуск закреплю, либо узелочек сделаю. Ну, припуски мы что-нибудь с ними придумаем. Теперь остается обработать пояс. Вот тут самое интересное. Способ номер один. Если вы не делаете цельнокройный пояс, ну, например, у вас не хватает э, ткани, ну, допустим, есть отрез, ну, в обрез, да, как говорится, на длину хватило, и вот не хватает, например, на цельнокройную подгибку пояса. Либо у вас такая задумка сделать какой-то пояс контрастный, еще что-то. То есть мы берем какой-то трикотажный подвяз. Я специально, девочки, беру просто другого цвета, но ну, вот то, что нашла. Это готовый трикотажный подвяз. Он используется для обработки горловины, либо низа рукава, либо для пояса. Бывает подвяз вот такой вот однослойный, бывает двуслойный. Ну вот мы все это уже видели сто раз, и продаются они в магазинах. И поступаем как с обычной планкой. Если у нас подвяз в один слой, оставляем так, как есть, если он в два слоя со сгибом, да, срезу уравниваем со срезом пояса, притачиваем по кругу, опять же, на верлоке, приутюживаем, и у нас получается вот такой какой-то пояс, да, пришитый пояс из трикотажного подвяза. Внутрь можно будет ставить либо резиночку, либо шнурок, этого достаточно. Этот способ первый. Второй способ. Берем какую-то резинку от, шириной от 2 см. Это может быть 2 см, это может быть 3-4 см. Смотря какой ширины вы хотите пояс. И как я раньше вам показывала, ссылку на этот урок я прикрепляю вот к этому видео. Вы можете посмотреть. Я делаю это для того, чтобы не повторяться сто раз уже. Мы это выполняли. И обрабатываем резинкой цельнокроенный пояс. Как мы с вами делали резиночку? Притачивали оверлок, оверлоком со срезом пояса, да, с внешним, подгибали и потом настрачивали. Это второй способ. Пожалуйста, переходите по ссылке, посмотрите этот урок. Я сейчас покажу вам третий способ. Леггинсы достаточно плотные, они достаточно плотно сидят на фигуре. Естественно, я знаю, что посадка будет хороша, я уже это все примеряла. Смотрите, мы подгибаем, вот я приутюжила, да, вот эту подгибку. Резиночку я вставлять не буду Еще раз повторюсь, этот способ подходит для подгибки низа любого трикотажного изделия Например, для обработки низа рукава у футболки из кулирки Для подгибки низа свитшота, брюк трикотажных, чего угодно Смотрите, приутюжила нужный мне припуск Так, девочки, следите за руками Подогнула припуск на изнаночную сторону Вот видите, где у меня проходит граница среза вот по этой границе я как бы вот так вот перегибаю деталь. Вот все, что у меня есть. Вот смотрите. Делаю сгиб вровень со срезом. Вот все, все, все вровень. И теперь я буду обметывать то есть прокладывать э, оверлочную строчку. Каким образом? Я работаю так же, как если бы я обметывала просто вот этот открытый срез. Вот просто. Но где-то на 1-2 миллиметра я буду захватывать вот этот вот сгиб полотна. Даже можно, знаете, как сделать? Вы это попробуйте на ненужном лоскуте, просто приноровитесь, вы сейчас поймете. Можно сделать сгиб. Вровень со срезом, а можно, знаете, чуть-чуть увести, у меня ширина оверлочной строчки, ну сколько тут, 6 миллиметров, да, поэтому где-то увожу вот так вот этот сгиб под срез, ну на 2 миллиметра, и когда я буду прокладывать оверлочную строчку, то я захвачу вот этот вот сгиб, ну, где-то на миллиметр, на два. Этого будет достаточно. Этого будет незаметно, то есть мы не съедим этот припуск, да, леггинсы как были на месте, так и останутся. Хотите, заложите там эти пять миллиметров. Но понятен принцип? Сейчас я сделаю и покажу. Еще раз повторяю. Прокладываю строчку так, как если бы я обметывал вот этот срез, но захватываю на 1 два миллиметра вот этот просто сгиб. Вот у меня раз и вот два ну сейчас я выполню данную операцию и покажу что получается это очень просто вы полюбите этот способ и будете им пользоваться потом повсеместно уложила ничего не приметываю не прикалываю все контролирую вот у меня срез 2 миллиметра где-то он туда уходит под срез сгиб срез поехали Ничего не срезают тут, тут. Все у меня ровно. Все хорошо. Контролирую, да, вот эти моменты. Вот он сгиб, вот он срез. Не боюсь, что идет вот такая волна, потому что парогенератор все поправит. Теперь, вот всю эту ромашку, вот смотрите, девочки, я сейчас за кадром попарю утюгом, ну паром. Вот такой вид имеет наша заготовка. Теперь я как бы отгибаю поясок, припуск я приутюжу, направлю вниз, то есть к основному изделию. Сейчас я поработаю паром и вернусь к вам в кадр, покажу, что получается. Ну что, друзья, я вернулась в кадр. Вот так у нас выглядит верх леггинсов, поясная часть в готовом виде. Это лицевая сторона. Можно, если хотите, еще здесь проложить отделочную строчку, но я бы не стала. Пусть вас не смущает то, что вот как будто бы легкая волна остается. Это ничего страшного, потому что лосины, они потом натянутся вот так на фигуре, и все будет ровно, аккуратно. Все-таки надо учитывать, да, что ткань у нас такая хорошо растяжимая. С изнаночной стороны это выглядит вот так. Вот такое ощущение, как будто мы взяли планочку да, отдельно и... Пришили к верхнему срезу леггинсов, вид такой, но мы сделали намного быстрее и с, меньшей, с наименьшей толщиной. Теперь, если хотите, можно, допустим, можно было оставить в каком-то из швов, ну, например, ну, сзади, да, потому что бокового шва нет, отверстие вот здесь с изнаночной стороны, либо сейчас можно подпороть, ну, либо на это надо было оставлять до, и вот отверстие можно вставить резиночку, которая подходит сюда по ширине пояса, то есть это вы должны были заранее да, подумать, нужна вам резинка, не нужна, вот мне она не нужна, мне достаточно будет вот этого, ну максимум я могу сюда вставить какой-то шнурок для удобства, да, чтобы они мне например, не спадали, все, вот такой легкий, и прост, да, простой и аккуратный способ обработки срезов трикотажных полотен без распушивальной машины. Вот такой эффект получается. Все, леггинсы готовы. Если вам нужно, то вы также обрабатываете низ. Я бегу на примерку и на себе я покажу уже когда мы будем обозревать готовое изделие после того, как мы на следующем уроке сошьем топ. И я думаю, что я решусь со своими тремя лишними зимними килограммами надеть эти прекрасные леггинсы, топ и продемонстрировать вам готовое изделие. Все, девочки, на сегодня я с вами прощаюсь. Переходим в следующий урок. И не забывайте, у вас очень много вопросов. Оставляю все ссылки на наши альтернативные площадки. В случае блокировки YouTube вы найдете нас в Telegram просто можете забить в Телеграм в поисковике с Юлейс. у нас там группа. У нас есть группа ВКонтакте «Модные практики», где тоже можно будет узнать, <гдесят>, где мой канал, да. Ну, вообще мы переехали в Телеграм. ВКонтакте у меня есть личная страничка в Одноклассниках, так что, девочки, не потеряемся. С вами была Ольга Дьяченко, канал «Ближе к телу». Не унываем, сохраняем оптимизм. До встречи на следующем уроке.